Народ, всем привет! Вот и стартует новый сезон Твич Дропсов. Мне на часах 6.30 утра, и я решил поделиться с вами этой замечательной новостью. Не забываем заходить ко мне на Твич канал и смотреть там мои трансляции, а также трансляции тех ютуберов, которые тоже раздают Твич Дропсы. Что такое Твич Дропс? Это награда, которая выдается вам за просмотр стримов на Твиче. Все очень просто. Твич Дропс начинается с 1 по 10 мая. Суммара для максимальной награды и получения максимальной награды вам надо посмотреть с половиной часов. С одной стороны, это много, с другой стороны, за 10 дней смотреть стримы 4,5 часов не так уж и много. Ну а если вы не хотите смотреть и получать награды, просто заходите, включайте стрим и занимайтесь своими делами. Главное, включите правильный стрим, тот стрим, где в хэштегах прописано 3 дропсы. Не все раздают. Самая главная награда в этот раз, это эпический образ акула. К сожалению, легендарку нам не дают, зажали, не знаю почему, но легендарка, точнее эпик акула, довольно-таки симпатичный. И прицел, тоже у него хороший. Не знаю, по крайней мере, мне понравилось, не знаю, как вам. Эмблемка вообще просто шикарная. Если бы не носил, не цеплялся ворон, обязательно бы вот эту эмблемку поставил. Ну, естественно, будет эмоция камера мотор, для любителей эмоций. Ну и камуфляж синий клетчатый. Довольно неплохо смотрится на некоторых оперативниках. Что надо делать для того, чтобы получить награду? Просто смотреть мои стримы. Что вы можете получить? Каждый день вы получаете разнообразную награду. В зависимости от того дня, в вы выключили стрим. Если вы в первый день посмотрите 75 минут и заберете вот эту награду, а 2 мая зайдете на стрим, то вы сможете забрать только вот эту награду. Эта награда уже будет для вас потеряна. Поэтому выбирайте для себя, вот смотреть, сколько смотреть, для того, чтобы получить максимальную награду. Даже хотел бы сказать, что если вы смотрите одного ютубера, ну одного стримера, а потом переходите на другого, то прогресс сохраняется, он не сбрасывается и не начинается заново. Поэтому спокойно можете переходить с стрима на стрим. Награды, в принципе, неплохие, но могли бы дать больше. Хотя, с другой стороны, дни према, сколько у нас 3, 6 дней према, 9 дней према, ну, довольно-таки И 500 монет, немножко кредитов. В общем, есть возможность пофармить, тем более выпадают бустеры и красные звезды. Что такое Twitch Drops? В принципе, я уже вам и сказал, надо смотреть трансляции на Twitch. Но еще повторяюсь, не все трансляции, а только те которые относятся к розыгрышу. У них будет там прописано и в названии, и в тегах. А для того, чтобы получать награды, надо просто привязать к своему аккаунту Twitch. Соответственно, вы заходите на Twitch, нажимаете... Давайте сейчас даже войдем. Входим. Вы зашли на Twitch. Если у вас нет Twitch, зарегистрируйтесь. Ничего сложного в этом нету. После этого заходите в личный кабинет, нажимаете «Привязать», открываете окошко, соглашаетесь с выбором, и учетная запись привязана. К сожалению, то, что я зашел, уже привязано к другому аккаунту. Соответственно, потом заходите на Twitch, вы ищете трансляцию, где написано «Twitch Drops». Там же в тегах тоже будет прописано «Twitch Drops». И начинаете просто смотреть трансляцию. Справа будет у вас шкала, в будет идти прогресс получения вашей награды. Максимально просто, ничего сложного здесь нет. Если у вас уже есть награда, то вам достаточно будет, точнее, если у вас есть награда, вам ее компенсируют фрагментами. Получить награду тоже просто. Заходим в раздел инвентарь на сайте Твича и забираем свою награду. Соответственно, вот это у нас был первый сезон. Я себе уже все забирал. Но это уже второй сезон. Не забудьте забрать свою награду. Еще раз напоминаю, Заходите ко мне, смотрите мои трансляции. Но я пошел 6.30 утра, и мне пора на работу. С вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.